дается годовой отчет о состоянии оконных рам жителей вашего дома. У вас, скажите, стоит ребенок над форточками или стеклопакете? Подождите, кем сдается? Я что-то не понял. Причем тут мы? Единая оконная служба Беларуси. Хорошо, я не состою в единой оконной службе Беларуси. Причем тут мы? Еще раз повторяю. <связывая> ну почему вы меня сейчас обязываете, что давать какую-то информацию? Я что-то не понимаю отчет сдаем ну хорошо вы сдаете отчет я по работе тоже отчет сдаю но я же не звоню вам не спрашиваю у вас какую-то информацию по своему отчету ну вы по своей работе а я по своей работе отлично да? ну yeah. поэтому я и задаю а вот такой вопрос хорошо а как вы, не как, не вы говорите вы? называется ваше предприятие да. как называется ваше предприятие Службы Беларусь. Так, можете сказать свой ОНП? Адрес офиса? Дальше. Ну, перелог Козлова всем. Это офисное здание. Дальше комната. Да, четвертый этаж. Четвертый этаж, дальше комната. Да, там не комната, а целый этаж. Хорошо, целый этаж. Отлично. ОНП. Да. Что? ОНП. Я вам сейчас так не скажу. ОНП Ну, хорошо. В любом случае, вопрос следующим. Mm. Я так понимаю, что если туда приедет, то книга жалоб мне, в принципе, там дадут. Или это не центральный офис? Взысканный. Хорошо, замечательно. Теперь объясните мне, пожалуйста, под запись, я запишу да. у вас разговор. А, с какого...